Приятно, когда удается, вчера делали обзор, а сегодня уже тестим. В общем, на повестке дня ИЛАН. Здравствуйте, Илан GSX с новой технологией Эрл. Замена GSX с Amphibio, которая мне нравилась. И мне было действительно интересно, что за лыжа, как она себя поведет, и явилась ли она вот адекватной заменой там, того GSX, который был приятный и кайфовый. Вот, могу сказать, что это, это другая лыжа Это не GSX, это другая лыжа Она, значит, отличие, отличие следующее Она менее игривая, потому что более жесткая Но она более рельсовая И она более цепкая, более хваткая То есть такого диапазона поворотов, как у GSX И такого фана и много такой функциональности у них нету но они более рельсовые, они вот в своей дуге, они вообще шикарные. Они просто жгут. Они фигащат и люто. При этом мне у них понравилось следующее сочетание в того, что вот при той ростовке, которая у меня была, 180 мне показалось следующее, что они могут быть интересны как карф а такой большой дуги. Некого старого ГС. Да, там метров 18-17 Они у них прекрасно, И они же прекрасны на классике То есть на боковом проскальзе они тоже отлично Они дают все варианты поворотов Хоть до да, микроскопического короткого И при этом они не бьют в ноги Они не теряют контроль Они не пролетают мимо поворота То есть у них нет лишней жесткости Вот, Хотя они пожестче, но жесткость не лишняя Они не улетают мимо поворота ну вообще, короче говоря, мне очень понравились. На мой взгляд, лыжи просто офигенские. В своей, как бы, нише. Нише, как бы, такого тяжелого, силового ГСа. Вот я бы их характеризовал так. При этом они мощные, у них хорошая отдача. Шикарная отдача вообще. В общем, лыжи для тех, кто может и может уже позволить себе хорошей скорости и хочет при этом хорошей динамики на этой скорости я бы сказал так то есть это однозначно но ну, никакие там не новички вообще это нормально катающие черти э, катающиеся в горах там где есть простор вот. но при этом лыжа как бы не требующая именно разгона она позволяет маневренно кататься на боковом проскальзывании не убиваясь при этом вот, хломить все отличная лыжа рекомендую Ставлю ей лайк сам, вы ставьте видео лайк, подписывайтесь, больше катайтесь, Давайте встретимся на склоне в горах, пока.